Всем привет, ребят! Сегодня будет очередное интересное видео по теме Biswap и сегодня мы разберем их уникальную реферальную программу. Много о них кто знает, но не все знают, как она работает, как ей пользоваться и как здесь создать себе пассивный ручеек такой доходов на постоянной основе. И прошу не спешить закрывать это видео именно тем, кто думает, я не пользуюсь реферальной ссылкой, у меня там нет знакомых, нет друзей, нет кому предложить. Потому что как минимум есть две причины на это. Первое это то, что я вам покажу, как вы будете зарабатывать все равно, по этой реферальной программе, если вы используете DEX биржу BISWAP и если вы зарегистрированы по моей реферальной ссылке. Ну и в конце видео я расскажу о конкурсе, который я проведу себя телеграм канале, где разыграю немножко токенов BSW. Поэтому, ребят, обязательно досмотрите видео до конца, будет интересно. Кто первый раз слышит о бирже бисвап у меня очень много роликов на канале обязательно их посмотрите помимо того что мы здесь можем зарабатывать на фарминге на стейкинге покупать продавать криптовалюту участвовать в IDO пользоваться NFT marketplace мы еще можем создать себе э, на длинной дистанции постоянный пассивный доход в токенах BSV за счет реферальной программы и давайте разбираться как она работает и где ее искать для начала нам нужно зайти вкладочке Earn и в самом низу выбрать реферальная программа. Далее мы попадаем на вот такую вкладочку, где у нас имеется три пула. И видите, здесь капает потихонечку мне реферальное вознаграждение. И на этой странице сразу ответ на ваш вопрос, где взять реферальную ссылку. Когда вы зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, вы уже можете создать свою. Реферальная ссылка вы видите вот здесь. Вы ее можете скопировать и делиться со своими друзьями. Ее уникальность еще в том, что вы доход, который получаете сами, можете делиться им с друзьями. То есть тот заработок, который я получаю, там, например, от вас, я могу половину отдавать вам. И это я делаю. Большинство так не делает, но я 50% своего дохода отдаю вам, то есть друзьям, которые присоединяются ко мне. Это делается так: нажимаете вот здесь креатив. New. И здесь вот видите, если вы берете 100% дохода себе, то вы получаете, в моем случае, если друзья мои покупают, продают криптовалюту, я получаю 12% в токенах BSV. Если они ставят фарм, я получаю 5% и если в лаунчпул, получаю тоже там 5%. Но я ставлю 50% и всем делюсь этой ссылочкой, и таким образом я их разбиваю. Видите, теперь половину из этого я беру себе, а половину получают те люди, которые, например, торгуют и покупают криптовалюты. И более подробно давайте разбираться, как это происходит. Ну, во-первых, если вы заходите и ставите там в пул там двойной лоунж-пул, и зарабатываете токены BSV, или ставите фарминг, создаете ликвидную пару. Как вы знаете, все вознаграждения мы получаем в токенах BSV. И от этих токенов BSV, допустим, вы на, на стейкинге заработали там 100 токенов BSV, Вы их снимаете и от этого 5% доходности идет мне. То есть из 100 токенов 5 токенов BSV мне ложится там в пул лаунч пула да, или там фарм. Но из этих 5 токенов 2,5 идет вам. То есть, это, если вы зашли по моей реферальной ссылке. Так как у меня 50% я отдаю вам. То из этих 5% мы делим пополам. 2,5 мне попадает сюда, и 2,5 токена BSV попадает вам. Все это дело вы можете выводить с любого фула с комиссией 0,5 BSV это фиксированная сумма. Когда захотите. То есть, ну я здесь собираю в долгую и пусть будет капает. Когда уже токен BSV вырастет и будет хорошо стоить, тогда я уже подумаю о том, нужно ли выводить. То есть это постоянный такой ручеек дохода. Вот видите, оно потихонечку там капает. Оно вроде немного, но собирается. И за полгода-год здесь уже может насобираться реально ощутимая сумма. Итак, мы с вами разобрались, что за фарминг и за овеншпул мы получаем в токенах BSV от заработка нашего друга 5%. Это в том случае, если вы 100% забираете себе. Если в моем случае, то я забираю там 2,5%. Вот видите, у меня написано farm 2,5, launch pool 2,5 и swap 6. Почему 6? Потому что здесь э, общий 12. Как он рассчитывается? Когда в основном пуле у вас э, вот здесь, например, в моем случае лежит 540 токенов BSV, то есть вот такая табличка. То есть, видите, до 1000 токенов, если мы держим пули холдеров, то я получаю 12%. Вот эти 12% они указаны, но так как я 50% отдаю вам, то я получаю 6% и вы получаете тоже 6% за э, торговлю на DEX бирже. В случае, если вы пуля не держите вообще монет, то стандартный RF бонус будет у вас 10%. И максимально, если вы держите 10 тысяч больше, вы получаете 20%. Но давайте разъясним, как это работает. То есть мы здесь получаем процент не от объема торговли, да, как многие могут подумать. А мы здесь получаем процент от комиссии, на которых зарабатывает данная биржа. На сегодняшний день у Biswap самые низкие комиссии в сети Binance Smart Chain не составляют 0,2%. И с вот этих 0,2% нам выделяют вот эти проценты в соответствии с тем количеством токенов БСВ, которые вы холдите в пуле. То есть это сразу ответ на вопрос, где биржа берет деньги на выплату реферальных вознаграждений. Все очень просто, ребят. Она делится с дохода от комиссий. То есть, понимаете. И давайте разбираться, как здесь высчитать, как это работает, сколько мы получим. Ну, и допустим, вы берете там... Торгуете, совершили там торговлю на 10 тысяч долларов. Давайте вот так возьмем, там 10 тысяч долларов вы купили, продали любую криптовалюту. Окей. Комиссия биржи в таком случае составит 0,2 процента, это 20 долларов. То есть заработок биржи это 20 долларов. от 20 долларов именно там мой заработок будет 12 процентов и это составит 2,4 доллара в токенах BSV. Но не забывайте, что 50 процентов я отдаю. Вам, поэтому мне 1,2$ в токенах BSV вознаграждение и вам придет вот сюда, где вы видите SWAP реферал. То есть понимаете, даже если вы там нет возможности кого-то приглашать, но вы используете активно DEX биржу для торговли, там фарминга и лаунч пула, вы здесь все равно будете получать за счет того, что я 50% отдаю вам. Кому интересно, перед вами вот формула, как это рассчитывается. С дохода биржи 20 долларов мы получаем 2,4, открываем скобки, берем 20 долларов, умножаем на 12 и умножаем на 50 моей скидки. В итоге получится 2,4 умножить на 0,2, это и есть 1,2 доллара в токенах BSV, которые получите и вы, и я. Вот так это работает. Комиссия за вывод я уже сказал, за обмен 0,5 BSV и в и стартовые пулы это тоже 0,5 BSV по стандарту вывод в любое время. Вот здесь нажимаете «Виздрав», нажимаете ALL и выводите себе на кошелек. Реферальную ссылочку, я надеюсь, вы тоже поняли, где брать. Для себя выставляете, если хотите, себе забираете всю доходность. Если хотите делиться с друзьями, как я, я, например, не жадный 50%, процентов я отдаю прибыли моим рефералам, чтобы им было тоже немножко приятно и капал такой ручеек дохода. Поэтому, ребят, рекомендую не брезговать вот такими возможностями, которые предоставляет биржа. Вы можете эту ссылку брать, прикреплять где угодно. Сейчас все мы пользуемся соцсетями. Вы можете использовать YouTube, как я там начинать. Вы можете использовать свой Instagram, можете использовать Facebook, можете использовать TikTok. Вы можете просто с кем-то разговаривать, кто ищет, где купить, продать криптовалюты. Вы можете сказать, вот есть такая Dex биржа. Дать свою реферальную ссылку, человек будет там фармить, стейкать или обменивать свою криптовалюту. Вы будете от этого получать постоянный пассивный доход токенах бсв поэтому ребят настоятельно рекомендую вот это все использовать ну и не забывайте подписываться на соцсети BISWAP, в особенности это телеграм-канал twitter они проводят очень много конкурсов всяких активностей где вы можете выиграть токены BSV. помимо всего того что я сегодня назвал поэтому обязательно подписывайтесь и участвуйте в активностях в их соцсетях ну и по поводу конкурса, про который я говорил, обязательно залетайте в мой Телеграм-канал, это одно из условий участия в конкурсе. Я именно в своем Телеграм-канале распишу более подробно, как принять в нем участие, чтобы заработать немножко токенов BSV. Ну и если это видео было вам полезно и вы узнали для себя что-то нового, обязательно пишите об этом в комментариях